Всем привет, ребята! С вами Антон Савинов, и сегодня, э, точнее я забыл, вы попали на канал PlayTape Film Company. И прежде, чем это видео начнется, сразу ставьте лайки, лайки, лайки, лайки, лайки. Подписывайтесь на канал, оставьте комментарии с хэштегом PlayT Film Company, делитесь это видео там в разные там этих всех, э, делитесь видео с друзьями там, с такими там другими там хейтерами, своими там этими всеми, обзоры на игры там, это все. Это, в этом видео я как раз буду. Вот. И сразу расскажу, что в этом видео я расскажу и, и, и даже покажу, от как избавиться от стресса. Да, стресс. Это такой, такая ситуация, при которой хочется плакать, злиться, беситься, бегать от всего. Это все это психологический стресс, физический, профессиональный там, это все, Но иногда стресс снимать надо не только там разными там спортом. Не только спортом, но и там не только прогулкой, не только компьютерами, не только фильмами, где ты прочищаешь голову. Вот. Но иногда стресс снимают с этой едой, то есть заедаешь всю боль, там заедаешь, там все горе, там это все. И это как я вам рекомендую такое видео, Для этого видео это как все смешно, как избавиться от стресса и про то, как я пробую э, пироги с яблоком, еще с молоком, и запиваю молоком. То есть, считается, что это как мой метод про то, как избавиться от стресса. Для этого нам понадобится яблочные пироги, вот такие, и еще добавок, чтобы запивать. Молоко. Вот, молоко. Естественно, это все пироги и молоко. Вот, мы будем есть и запивать. Вот, то есть и думать о том, как из нашей головы выходит весь стресс. Наши дурные мысли нас покидают, значит, это все. Впрочем, меньше слов ближе к делу, поэтому поехали. Вот. Естественно, конечно, что это тесто, яблоки, там это все. Это же как это видео, как смешно. Здесь как сразу, как, как сразу две темы. Как называется от стресса и про то, как я пробую яблочные пироги с молоком. Вот. Впрочем, чтобы избавиться от стресса, нужно есть что-то такое сесное. Запивать тем, что тебя омолаживает. И все. Поэтому погнали. Кто не знает, это яблочные пироги. Да, реально, это, это не фейк. Без обмана. Молоко Кашица Вот Потихоньку не торопясь Вот так вот ешь сладкое, что-то тесто, например, там с яблоком, пирожок там, или какой-то там такой творожный, что-то ну, такое, это самое, на кефире, испеченное, и с молоком, либо с чаем. Это единственный способ избавиться от стресса. Блин, вот ты В этом видео, как две... две Две темы в одну кучу и стресс и дегустация яблочных пирогов с молоком. <звук> mm <laughs> mm еще, конечно, остались остатки от хрупкого теста. Начинаем их есть. Да, реально, это, это не какаха. Это реально остатки от теста. Вот это тесто как крошится, это реально это все. И не верите? Это тесто. Впрочем, ну, впрочем, ребята, вы, конечно, поняли, как избавиться от стресса. В этом видео я какие рассказывали и показывали, как избавиться от стресса при помощи поедания еды. И, вот, и дегустировали, как это пироги с э, молоком. Вот. Поэтому ставьте лайки, лайки, лайки, лайки, лайки, лайки, лайки, лайки, Мне кажется, вы редко смотрите меня. Подписывайтесь, подписывайтесь на канал. И все. Колокольчик. Удачи. Следующее видео уже на подходе.